Смартфоны iPhone — одни из самых популярных мобильных устройств. Однако высокая цена вынуждает некоторых приобретать бывшее в девайса в интернет-магазинах или на сервисах для размещения объявлений. Далеко не всегда такая покупка приносит радость, ведь экономия не равна риску. В крупных магазинах в встречаются официально восстановленные iPhone со сниженной стоимостью. В связи со скорым выпуском новой модели у самого популярного телефона у россиян остро встает вопрос. Где же приобрести смартфоны и чем они отличаются в тех или иных магазинах? На сегодняшний день яблочные телефоны делятся на. На несколько типов. Есть новые, понятно, которые уходят с завода, да? Есть восстановленные. Это особенно старого поколения, когда если что-то ломается, дешевле Apple вернуть на завод, там пересобрать его и уже продать уже с восстановленным, там, может быть, обновить батарею, тачпад, вот этот поменять и так далее. Наушники докомплетовать. Ну и совсем серые, может быть, какие-то подделки. Сейчас, к сожалению, тоже встречаются поддельные iPhone, как ни странно. Еще несколько лет назад для большинства отечественных пользователей разница между серым и белым iPhone определялась исключительно стоимостью. А покупку смартфона у неофициальных реселлеров среднестатистический россиянин или житель ближнего зарубежья считал обычной экономией. На самом деле использование нелегально проданного устройства может быть оправдано с экономической точки зрения. Однако серый серому рознь и покупать iPhone лучше с учетом рекомендаций. Рынок наполонился серым ипортом, восстановленными телефонами, которые продают как новые. И поэтому, как я уже говорил, все-таки у проверенного магазина надо брать, чтобы в случае чего можно было его вернуть. А также проверять непосредственно на официальном сайте Apple по Mac, по серийному номеру, что он действительно новый. По словам эксперта, рекомендуется выбирать белые устройства, то есть у официальных магазинов реселлеров Apple. При желании сэкономить можно купить и серый iPhone, но только европейского происхождения и только от продавца, которому вы доверяете. Оптимальные варианты из США и Европы. Карина Саяхова, Универньюз.